Мммм... Mm -hmm. Доброе время, друзья! С вами как всегда Артаваски со своими странными идеями. В общем, мне хотелось выпускать видео почаще, но пока, к сожалению, такой возможности нет, поэтому хотя бы раз в недельку-две, я считаю это уже успех. В общем-то, недавно я выпускал ролик про то, что начал делать игру про грабежи караванов, и мне очень греет душу, что она так зашла в аудитории. Однако, некоторые комментарии выпустили скупую мужскую слизиночку. Хм. Да, Eternal был заморожен долгое время из-за недостатка идей и вообще понимания, каким будет геймплей. Впрочем, я более подробно рассказывал об этом на интервью у Женя Гришакова, и у него же я посмотрел про HTML5 игры, и начал более глубоко вникать в эту тему, весь день пролазил на этих Яндекс-игры и играл во всякую дичь, какая-то мне даже понравилась, хотя в основном это очень жесткий асит флипы. Но, посмотрев на качество этих игр и количество игроков в них, я в очередной раз понял, что слишком заморачиваюсь и докапываюсь до мелочей, на которые многие даже внимания не обратят никогда. А вот посмотрев свой богатый сборник недоделок, я остановился на Eternal и подумал, что сделаю его так же просто и быстро, как эти жесткие асид клипы, созданные ну, реально на коленке просто. И пока в нее будут играть и приносить денежку с рекламы, я буду его дорабатывать уже до такого состояния, которое меня устроит. Первым делом я занялся оптимизацией игры, ибо билд весил почти гигабайт, что для браузерной игры как бы неправильно. Да и на яндекс играх ограничение по весу билда до 200 мегабайт кажется, ну там плюс-минус. Путем сжимания качества звуков, подключения музыки, сжимания текстур, компрессии анимации и удаления лайтмапов мне получилось срезать где-то 80% веса и сейчас билд весит около 100 мегабайт. Мне бы к лету так худеть. В общем как-нибудь сниму об этом видео, и кстати тестировать игру на оптимизацию тоже оказалось не так-то просто. Нужно создать билд под HTML5 и либо загрузить его на свой собственный сайт, либо создавать выделенный сервер на комбе. Второй вариант мне показался более предпочтительным и быстрым, поэтому через программу XAMP я запускал сервер, на котором открывал уже свой билд. В противном случае браузер будет выдавать ошибку и не станет запускать билд, ну это определенные меры безопасности. Затем мне пришлось переделывать интеллект врагов. Опять. Ибо оно оказалось очень уж глючным, я делал его еще не имея достаточно опыта в этом, но мой девиз делай как умеешь, даже если не умеешь. В общем три вечера подряд после рабочего дня я до 4 утра сидел и делал нормальный интеллект. Правил баги, что-то улучшал, что-то вырезал, переделал эти ветки, древо, в общем, это же все на Behaviour Designers сделано. И в какой-то момент у меня появилось некоторое понимание того, что я хочу получить в итоге. Когда дело дошло до создания уровня, я снова впал в ступор, ибо это основная причина, по которой Eternal заморозился. Сначала это должен был быть коридорный шутер а Doom. Внезапно, правда? Потом я, как всегда, начал усложнять и превращать в долгострой, что, впрочем, это тоже, как всегда, стал делать прототип уровней, как в метроидване, чтобы это была большая зона, ну или вообще небольшой открытый мир. Это мы тоже, кажется, уже проходили. Наконец я заморочился с генерацией подземелий, это что-то новенькое, и это был по сути рогалик, в котором уровни генерировались каждый раз по-новому, стояли оружейные сундуки, появлялись новые монстры, в общем это был рогалик только от первого лица, идея мне очень нравилась, но были трудности с которыми я тогда не смог справиться, опять же куча багов. И как бы играть можно, но такое себе. А сейчас я решил, что это долгострой и из-за количества контента, который предстоит сделать. Но рано или поздно я сделаю шутру рогалика, возможно даже из этой игры, посмотрим. Но сейчас я решил вернуться к истокам. В последнее время я стал опираться на очень старые игры. Потому что они, во-первых, очень душевно сделаны. Во-вторых, они технически довольно простые. В большинстве случаев. И наконец они достаточно неплохо выглядят даже с учетом жесточайших ограничений по графике в те времена. Ситуация на HTML5 довольно похожа, но то что раньше делали целый оравый, сейчас можно сделать в одного в два человека. И это будет хорошая интересная игра. На протяжении некоторого времени я анализировал первые части дума каждый уровень, наделал себе кучу скриншотов и сохранял схему уровней. И мне это очень помогает, когда я начинаю тупить или хочу сделать что-то новое на уровне, но не знаю что. Какую-то необычную геометрию, какую-то прикольную комнату, арену. И тогда я смотрю на эти скриншоты, нахожу понравившийся участок и делаю что-то похожее в своей игре. Впрочем, я уже выработал четкий пайплайн по созданию уровней для этого шутера. И думаю, про это тоже можно было бы снять видосик, потому что такой подход очень сильно упрощает процесс. Но тут уже от вас зависит, интересно вам или нет. А собственно, почему HTML5? Во-первых, это банально быстрее и проще, я не докапываюсь до мелочей, ибо игра бесплатная и фраза и так сойдет меня здесь прям спасает. Я успокаиваю себя, что баги и недоработки есть и в триплей проектах, которые делают профессиональные бородатые дядьки. А. Хм. В общем, я могу спокойно делать игру, не утопая в деталях и не теряя на них кучу времени. Значит, это позволит мне выпустить побольше игр в ближайшее время. Важная фантазия. Изначально-то я планировал Google Play для этих целей, но сейчас туда не зайти без VPN. И доверие к подобному партнерству у меня как-то ну, не возникает. К тому же, это лишние сложности и заморочки, которые можно избежать, работая на похожей платформе по похожей схеме только уже в рублях и без vpn. На данный момент это неплохая возможность получать доход с бесплатных игр, но одним HTML5, понятное дело, ограничиваться не стоит. Консоли сейчас выплачивают очень туго, если вообще выплачивают, но тоже все зависит от издателя. Я, например, ждал выплату с Пукан Байбай больше чем полгода. а за Dark Souls все еще жду, но вот-вот уже должно прийти. Поэтому билд для консоли я буду делать в самую последнюю очередь, однако радует Steam. Проблемы были, но все решилось относительно быстро и выплата приходит довольно стабильно, ну не довольно, а стабильно каждый месяц, все окей. Хотя заморочки с покупкой слота за нормальный такой оверпрайс, чтобы выложить туда новую игру, меня вот как-то вообще не радует. Но у меня есть свободный слот с Steam Direct еще со времен Greenlight. А это значит, что после релиза HTML5 версии, можно заняться и билдом для стима. Игра в Steam будет платной, не дешёвой, но и собственно не очень-то дорогой, впрочем-то для вас конечно же скидочка, как же без этого. В общем, игра платная, поэтому отношение к ней уже серьезнее. Нужно будет править найденные баги, улучшать уровни, как минимум нормально свет расставить, потому что в HTML5 с этим довольно сложно. Либо проседает FPS от реалтаймовского света, либо нужно запекать свет, но тогда лайтмапы, которые весят очень много, они хреново ужимаются и прям нормально так добавляют веса билду. Поэтому большинство 3д игр в HTML5 вообще без теней и какого-либо освещения. Ну, разве что какие-то гиперпозуалки, в которых ну все очень просто и там трудно что-то сломать светом. Также предстоит добавить новые локации, соответственно, новые уровни, парочку боссов, новых пушек и, конечно же, всякие красивые менюшки и экранчики. В HML 5 с этим можно вообще не заморачиваться. Наконец, билд для консолей будет там сам-сам. Уж простите, но пока что основная часть прибыли с игр у меня от консольщиков. Ничего личного, просто бизнес. В общем, для консольной версии я добавлю еще одну локацию с новыми уровнями, врагами, несколькими новыми пушками и боссом, но самый сок будет наличие катсцен и повествования сюжета, на которое уйдет основная часть времени разработки, за которой можно еще одну игру сделать, по сути. По хорошему бы этот билд потом перезалить и на Steam, но посмотрим на количество продаж, если оно будет не очень, то обновленный билд можно будет отдать издателю, чтобы захватить а, его аудиторию, для меня по сути новую, и выжить из этой игры еще какие-то соки, так что мне кажется звучит как план. А что касается html5 версии, поиграть в нее можно будет уже в декабре этого года, сейчас кстати декабрь, всех с праздниками наступающими, с первыми днями зимы, кажется, с третьим или четвертым. А, что, что ж, а как только игра станет доступна, я сделаю пост в своем инстаграме и вконтакте, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну а с вами как всегда был Арталаски, пока. Или лучше это, рука. вот этой красивей. С вами как всегда был Арталаски, пока.